Дима Билан родился 24 декабря 1981 года в семье инженера и социальной работницы. Настоящее имя Димы Билана – Виктор Николаевич Билан. Кроме Виктора в семье Билан росли две дочери – Анна и Елена. К музыке у Димы была тяга с детства. С пятого класса будущий певец посещал музыкальную школу, окончив образовательное учреждение по классу аккордеона. Уже тогда талантливый парень участвовал во всевозможных конкурсах. А в 1999 году даже отправился в Москву на детский фестиваль Чунга-Чанга, где получил диплом от самого Иосифа Кобзона. Далее биография Димы Билана пополнилась получением диплома Государственного музыкального училища имени Гнесиных, а затем и актерского факультета ГИТИСа. Карьера певца началась со знакомства с продюсером Юрием Айзеншписом. Именно этот музыкальный менеджер порекомендовал юноше взять псевдоним Дима Билан. При сотрудничестве с Айзеншписом Билан попробовал силы в новой волне, где занял четвертое место. В 2003 году вышел первый альбом Билана «Я ночной хулиган». Клипы и песни с этого диска вскоре стали популярными в России. Особо поклонники запомнили песню «Малыш». Последующие альбомы артиста становятся столь же интересными публике. 20 сентября 2005 года ушел из жизни Юрий Айзеншпис. Диме тут же посыпались предложения о сотрудничестве из других продюсерских компаний. В результате певец решил разорвать отношения с центром бывшего наставника. В тот момент компания Айзеншписа потребовала не использовать бренд «Дима Билан», право на который принадлежало этой организации. Но в 2008 году благодаря союзу Димы Билана с Яной Рудковской конфликт удалось решить. Вскоре сам певец официально сменил имя. Тандем с Яной Рудковской оказался плодотворным. Уже к концу 2005 года певец удостоился двух премий «Золотой граммофон». Песни Димы Билана получали признание, награды сыпались на артиста. Впервые попробовать силы в международном конкурсе Билан лишился в 2005 году, выбрав для этого песню «Not that simple». Тогда певца обошла Наталья Подольская на этапе национального отбора. Дима занял второе место. В 2006 году Дима Билан решением Первого канала отправился в Афины, чтобы представить Россию на престижном конкурсе Евровидение 2006. С песней Never Let You Go Билан занимает второе место. Подобного успеха в истории страны добивалось только Алсу в 2000 году. Ярчайшим моментом и пиком в творческой биографии Димы Билана является долгожданная победа на Евровидении 2008, которая так нелегко далась артисту. В тандеме с прославленным музыкантом Эдвином Мартоном и олимпийским чемпионом Евгением Плющенко Дима Билан в финале конкурса подарил всему миру удивительный номер на льду под песню «Белив». Дима стал первым в истории россиянином, победившим в конкурсе. 2016 год стал для певца плодотворным. Артист гастролировал сольными концертами по России и за рубежом, снимался в кино, по-прежнему участвовал в фестивалях и телепроектах. Выступление Димы Билана на конкурсе «Новая волна-2016» было эффектным. Номер на песню «Неделимая основа» оказался среди лучших. Кроме того, певец исполнил песню «Мама» вместе с Данилом Плужниковым, победителем проекта «Голос». Дети 3. Личная жизнь Димы Билана волнует миллионы поклонниц. Певец долгое время встречался с моделью Еленой Кулецякой. Кстати, Дима Билан во все объявил, что в случае победы на Евровидении женится на Елене. Но слово «артист» не сдержал, свадьба так и не состоялась. Роман этот ничем не закончился, и пара рассталась. Кому принадлежит сердце завидного жениха, неизвестно. Поклонники часто приписывают мужчине отношения с видными представительницами шоу-бизнеса, а некоторые даже предполагают, что певец вернулся к бывшей девушке, но об этом не сообщает публично. Возможно, фантазией фанатов стал и предполагаемый роман с давней знакомой мужчины – оперной певицей Юлии Лима которая некоторое время назад работала бэк-вокалисткой у Димы. В социальных сетях появились фотографии с исполнительницей, а поклонники сразу же заговорили о романе между знаменитостями. Тем не менее комментариев от артиста так и не последовало. Подобная скрытность Билана заставила желтую прессу распространять публикации об ориентации артиста, а недоброжелатели не раз называли певца геем. Сам артист такой ажиотаж вокруг своего имени не комментирует.